Света, стартуй. Добрый вечер. С некоторыми как и не расставались. Так, подождите, у вас звук выключен. У меня? У всех. Свет, я не могу тебя включить звук. Попробуй сама. Есть. Угу. Все. Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на начале нового проекта. Этот проект «Финансовая безопасность» о том, как не попасться на удочки мошенников. И сегодня мы хотим вам представить координатора проекта Светлану курс и эксперта, который будет отвечать на ваши вопросы и рассказывать вам про информационную безопасность. Светлана. Мурашка. Мурашка. Я думала, что ты скажешь пару слов. Ну, хорошо. Я, да. Добрый вечер всем. Очень приятно всех вас видеть здесь, приветствовать. Я уверена, что сегодняшняя встреча расставит очень многие точки над «и». Вы очень многое для себя проясните. И я, увер... я точно знаю, что информация, которую даст Светлана, она очень полезное, важное и пригодится вам не только в это сложное время, но и намного дольше. Светлана Мурашка, передаю слово. Спасибо, Светлана, огромное. Я надеюсь, что меня сейчас слышно. А вот. И у нас сегодня а, буквально очень быстро, потому что всего лишь полчаса, а, три вопроса, и мы по ним... А, быстро побежимся, я думаю. Я уверена, что все эти правила а, вы знаете. А, во всяком случае, чай, большую часть из них вы знаете. Я больше чем уверена, что какую-то часть из них вы соблюдаете. Но, тем не менее, да, а, где-то сейчас в интернете я прочитала интересную фразу, что у испуганного человека проще всего забрать деньги. Вот, мы сейчас все испытываем некоторое состояние тревожности, да, и некоторое состояние страха, поэтому можем быть не так осмотрительны, как э, осмотрительны в другое время. Поэтому, наверное, эти правила не лишним будет актуализировать, напомнить и взять на вооружение еще раз, если вы их до этого не помните. Три вопроса у нас сегодня. Первый, где мы оставляем наши данные? Второе, как нам эти данные оставить? безопасно и пробежимся по а, таким основным моментам, где же стоит, что у нас это происходит, да? а, электронная почта, браузеры, сайты, социальные сети, мессенджеры и так далее. А вот, когда я сегодня стала готовить а, свой, а, с, свое выступление, а, и первый вопрос, где, мне, где мы оставляем вообще все, свои данные, я долго думала и потом решила, что проще сказать, где мы их не оставляем на самом деле. Потому что сейчас мы оставляем наши данные практически везде. Где-то мы делаем это осознанно, где-то это происходит абсолютно автоматически. То есть процесс идет, за которым мы даже иногда и не следим. Где мы можем не оставлять, как только вы на том же новостном сайте, на форуме или под статьей решите оставить свой комментарий, тут же этот ресурс попросит вас оставить на нем свои данные. То есть практически везде, ну, в 90% случаев в интернете на ресурсах мы данные свои все-таки оставляем, да? Как только мы куда-то заходим и выскакивает э, форма какая-то, которая нам предлагается заполнить, тут же считается, что мы оставляем свои данные. Смотрите, на самом деле эти формы могут быть двух видов. Это может быть форма регистрационная. То есть э, ресурс хочет вас зарегистрировать как пользователя чтобы вы на этом ресурсе могли осуществлять какие-то действия. Это может быть социальная сеть, например, и банально это может быть интернет-магазин. Да? То есть сайт хочет вас распознавать, ресурс хочет вас распознавать как полноценного пользователя, для того чтобы предоставить вам много каких-то действий которую вы могли бы там делать, да, социальной сети загружать фотографии, оставлять комментарии, переписываться э, в мессенджере, на интернет-сайте, интернет-магазине э, положить товар в корзину и оформить, заказ. Да? то есть это регистрационная форма. И некоторые ресурсы у нас запрашивают подписную форму, да. Что такое подписная форма? Э, стандартно обычно звучит так новости, оставить почты, для того, чтобы вам на эту почту потом что-то прислать. Вопрос в том, что, да, насколько это вам нужно. Да. То есть внимательно различаем эти две формы и думаем, да, заполнять нам их или не заполнять. Хотим мы в дальнейшем общаться с этим ресурсом, либо не хотим с ним общаться. Вот. А -а -а, хочу обратить внимание, особенно, знаете, на какой момент в этих формах, из 1 и во второй, как правило, присутствуют или могут присутствовать обязательные поля и необязательные поля, без которых регистрация не пройдет. Они, как правило, отмечены звездочками и подсвечиваются, если вы их не заполнили. И есть поля необязательные которые э, нам заполнять вовсе не обязательно. Иногда мы эти моменты упускаем. Видим форму, да, все э, у нас такие э, граждане обычно сознательные, форму увидели, надо обязательно ее заполнить, да, и мы начинаем заполнять прям все поля, и обязательные, и необязательные. Обратите внимание, да, если есть необязательные поля, мы можем их пропустить и не заполнять. Вот это такой важный момент, на который обычно не обращают внимания. Дальше идем. Да? Что у нас могут попросить? У нас могут попросить электронную почту. Да? Что касается электронной почты, да? электронную почту мы можем себе завести две электронные почты. Рекомендуется также делать, да? для того, чтобы разделить вот эти виды ресурсов, да? на важные и не очень важные для вас. Соответственно, первую почту, свою основную почту, в которой вы ведете переписку, в которой вы общаетесь, в которой вы часто заходите, в которую вы часто посматриваете, вы можете оставлять на важных для вас ресурсах. То есть, где действительно вы считаете, что это э, безопасное место, где вы часто бываете, проводите время, возможно, покупаете какие-то товары, возможно, общаетесь с какие-то формы, возможно, социальные Эту почту оставляем там. И имеем так называемую вторую запасную почту, которая не является основной, и которую вы можете указывать на тех ресурсах, где у вас возникают сомнения в их безопасности. Либо на которых вы не предполагаете часто бывать. Возможно, это однократное посещение. Да, не очень просто, да, потому что э, две почты, это сложно, это проблематично. Э, тем более, сейчас формы устроены таким образом, что подхватывается вся наша информация из интернета. И, как правило, базово будет подхватываться все-таки ваша основная почта, то есть тогда нужно форму. Упереться и заполнить вручную, да, ввести иной адрес электронной почты, но, тем не менее, да, если у вас этот ресурс вызывает сомнения, лучше поступить именно так, лучше использовать вторую почту. Почту у нас просят, да, ну, фамилию, имя, отчество у нас просят, тут как бы э -э -э можно где-то, наверное, выступать инкогнито, где-то выступать нельзя, и нужно на на набрать именно свои достоверные данные, да телефон. Во-первых, телефон не всегда является обязательным полем, но мы все равно его вводим. Да? Вопрос зачем? То есть, если телефон не обязательно, значит, его просто не вводим. Если все-таки это обязательное поле, очень хорошо вводить его или не вводить. Потому что могут быть вопросы. К сожалению, не тех ресурсов достаточно хорошо э, работает защита данных персональных наших. И, соответственно, эти телефоны могут э, уходить куда-то, телефонные базы эти качуют, направо и налево. Соответственно, не удивляйтесь, если вам потом раздаются какие-то непонятные звонки. Поэтому про, про телефон очень серьезно думаем. Да? Э, э, не везде его оставляем. Вот, что еще там могут попросить? Э -э Возможен вариант э -э паспортных данных. Ну, это вообще вот, э -э как только у вас запрашивают форму паспортные данные, я тут же рекомендую ее закрывать и, и уходить с этого ресурса, потому что паспортные данные, ну, э навряд ли где-то могут быть ваши нужны. Данные карты. То же самое. Как только у вас попросили данные карты, закрывается эту форму, уходите с этого ресурса. Моментально. Вот. Потому что э, эти данные навряд ли кому-то нужны для обычных стандартных процедур. То есть есть вероятность, что эти данные могут куда-то попасть, и затем вы окажетесь всего э, этого очень интересном Все остальное... Э, Дата рождения, ваше любимое блюдо, ну это э, такие простые вопросы, на которые, наверное, можно отвечать. Опять же, они, скорее всего, будут не обязательны. То есть их можно заполнять, можно не заполнять. Что у нас идет дальше? Э, дальше у нас идут, как правило, пароли. Да? Для доступа э, на любой ресурс, как правило, у нас система этого ресурса пробует. Просит создать пароль. Ну, я думаю, что про пароли э, достаточно распространенная информация, ее очень много в интернете, как, собственно говоря, в те предыдущие, которые я вам рассказала. Заморачивание. На пароли серьезно заморачивание. Да? То есть не один, два, три, 4, 5 или кверти на клавиатуре, самые распространенные варианты. Да? Не дата нашего рождения, не номер нашего телефона, да а серьезно заморачиваемся на пароль, если этот ресурс предлагает генерировать пароль, например, сложно, но ну, это вопрос. Я этим генераторами никогда не пользуюсь, да? не потому что не пользуюсь, а потому что не потому что они у меня вызывают сомнения, хотя и этот момент и есть, а потому что они как правило генерируют достаточно сложные пароли, их нужно записывать где-то, сохранять, и это не всегда достаточно простая процедура, да? то есть тогда нужно, э, и, ну, тогда нужно, и это вообще правильно так делать, да, но ну, а здесь какое-то место, где вы эти пароли храните, иметь перечень этих ресурсов, иметь пароли к ним. ну, то есть это не очень просто, и это усложняет нашу жизнь, то есть это повышает наш уровень безопасности, но серьезно усложняет нашу жизнь, вот. Поэтому рекомендую, ну, я соберетумываю пароли сама, у меня есть несколько ну, личный опыт, да, кому-то он подойдет, кому-то не подойдет. Как правило, у меня есть несколько вариантов паролей, они достаточно сложные, то есть они содержат и заглавные буквы, и английский алфавит, и русский, и символы, и цифровую информацию, то есть они достаточно сложные, их несколько вариантов, но это те пароли, которые я уже помню, да? то есть они у меня есть в памяти. И, собственно говоря, чередуя их, я использую пароль на всех объединениях. Вот. Если вам этот опыт подходит, если он вам годится, то вот можете применить. Да? Во-первых, сложные пароли, но, не, но такие сложные, чтобы ваша память, то есть некий алгоритм у вас в памяти, логическая цепочка складывалась, чтобы вы могли их запомнить. Вот. И желательно разное, то желательно иметь несколько вариантов. Очень много вариантов иметь, ну, очень сложно на самом деле, так надо, но очень сложно. Давайте хотя бы перечислим, да, то есть если у вас две почты и хотя бы там пять вариантов социальных сетей, то вы представляете, да, это уже семь паролей, и если все они будут, ну, разные и сложные, ну, и придется где-то записывать, условно говоря, где-то эту информацию держать. Да? И опять же, нужно тогда думать, какое-то безопасное место, где их держать. Как правило, это нужно сделать и в компьютере, и на бумажном носителе. Есть такие рекомендации. Да? То есть, если у вас с компьютером что-то произошло, с файлом что-то произошло, у вас должен быть дубликат где-то в каком-то другом месте. Вот. То есть, нужно еще продумывать обязательно места хранения этих паролей. У меня это файл в компьютере, у меня это э, записная книжка. Вот. Причем записная книжка, которая не лежит на виду, которую я не ношу постоянно с собой, то есть она тоже где-то в каком-то месте. Опять же, э, наши ресурсы так озабочены нашим удобством, э, что предлагают пароли запоминать. Да? То есть. Везде стоит галочка в окошке, но не везде. Ну, как правило, во многих местах да, стоит галочка «Сохранить, запомнить пароль». Опять же, да, можно смело эту галочку проставлять на тех ресурсах, которые у вас не вызывают сомнений, в безопасности которых вы уверены, и не рекомендуется эту галочку проставлять там, где у вас есть мнение, да. Система ваш пароль сохраняет, и в следующий раз вы заходите в эту систему, без введения пароля. Вот. То есть делим опять же ресурсы на те, которые вы считаете безопасными, и те, которые вы считаете небезопасными, и думаем, оставлять сохранять там пароли или нет. А вот, сейчас скажу одновременно, у нас будет следующий вебинар посвящен банковским карточкам, операциям в интернете с пластиковыми карточками и безопасным операциям с использованием карт. Но сейчас же скажу, что некоторые ресурсы, если вы через них проводите оплату, предлагают ту же опцию ⁇ сохранить данные карты. То есть делаете вы покупки, например, в интернет-магазине, и сервис предполагает сразу оплату через интернет-магазин, вводите данные карты, там тоже может стоять окошечко, да, сохранить данные карты. Вот сохранять данные карты не рекомендую ни на каких сервисах, даже на тех, которые у вас не вызывают э, подозрений. То есть я данные своей карты не сохраняю. Есть интернет-магазины, в которых я постоянно совершаю покупки. В безопасности я, которых там уверена, но на 99%. Тем не менее, я данные карта там никогда не сохраняю. Мне проще каждый раз ее ввести, чем оставить данные. Да? А вот, браузеры, сайты. Браузер и сайт. То есть, как только мы зашли в интернет, открыли браузер, открыли сайт, э -э пользуемся антивирусом. То есть, на компьютере должен стоять какой-то антивирус. Как правило, э -э браузеры содержат элементы внутренней безопасности. И если вы идете на какие-то сайты, которые система этого браузера распознает как подозрительные, вам об этом браузер сообщает, да? Вы уверены, данный сайт небезопасен, вы уверены, что хотите туда перейти. Вот. Но не лишним будет, чтобы у вас на компьютере стоял какой-то антивирус, который точно таким же образом распознавал э, небезопасные сайты, которые вы собираетесь, например, посещать. А вот. Э, помним, что опасаемся выхода захода на какие-то ресурсы, да, особенно там, где могут совершаться с вами платежи в общественных местах. То есть там, где вы подключаетесь к интернету, не с использованием вашего интернета, а с использованием вашего Wi-Fi, который предоставляется в ну, этом Например, пришли в торговый центр, да, бесплатный Wi-Fi, подключились к нему. Пользуемся с осторожностью, да, то есть не заходим на какие-то ресурсы, где вы можете э, оставлять какие-то, то есть, например, ну, опасаемся пользоваться интернет-банком и совершать через него платеж, да? то есть лучше переподключиться на свой интернет, провести эту операцию, этот платеж, а потом перейти на бесплатный Wi-Fi того места, где вы находитесь. А вот. Не забываем пользоваться э, таким сложным для произношения явлением, как двухфакторная идентификация. Двухфакторная идентификация э, присутствует практически во всех социальных сетях, присутствует на очень многих ресурсах, но, как правило, мы ее обходим стороной. Почему? Потому что двухфакторная идентификация предполагает, то для захода на тот или иной ресурс нам придется пройти два этапа. Какие это два этапа? Первый этап это, как правило, заполнение логина и пароля, и второй этап это, как правило, некий код, который придет к нам на телефон либо на почту. То есть заход на ресурс, где мы поставили и воспользовались двухфакторной. Идентификация будет проходить в два этапа. Первый логин, пород, второй некий код, который придет нам персонально, либо на наш телефон, либо на нашу почту, и этот код мы должны будем ввести на следующем шаге. Не очень удобно, да? но тем не менее, есть ресурсы, на которых ну, прям must have должна стоять двухфакторная идентификация. Двухфакторная идентификация однозначно будет стоять на всех ваших, как правило, должна стоять на всех ваших интернет-банках. Банки э, вот прям в обязательном порядке используют эту процедуру. Да. Двухфакторную идентификацию можно поставить практически всех социальных сетях, но, ну, по-моему, уже скандала. Да, то есть воспользуйтесь этой опцией обязательно. Особенно, если вы в этих социальных сетях совершаете какие-то действия, связанные с деньгами. Вот. Вроде бы сказала все, тем не менее, да, все вот эти меры, они иногда бывают недостаточно. Да, иногда в вашей жизни может произойти такая ситуация, в которой даже этих мер было недостаточно. Моя личная история, например, связана со скайпом. У меня был очень сложный пароль, у меня был очень сложный логин. Тем не менее, мой скайп был сломлен. И мошенники, которые взломали скайп, от моего имени рассылали сообщения с просьбой перечислить. Же, достаточно быстро удалось это предотвратить, потому что э, мои друзья мне написали э, в, другие, э, в другие мессенджеры, в другие социальные сети, э, понятно, что с тобой происходит, то есть тут же мной было все заблокировано, но тем не менее. Э, обращение в милицию, официальное заявление и, к сожалению, э, э, наши правоохранительные органы оказались без Почему? Потому что интернет-ресурс, который принадлежит резиденту в другом государстве, не нашей юрисдикции, данные запросить невозможно для наших правоохранительных органов, соответственно, никаких мер предпринятых не было. Мной были предприняты меры, я перестала пользоваться в Да. Ну, это наложило определенные ограничения, например, на ту же мою работу, но тем не менее я сочла для себя да, этот ресурс, распространенный ресурс. Достаточно много пользователей его. Тем не менее я сочла его небезопасным для меня лично и небезопасным для моих э -э друзей, для моих клиентов в том числе и так далее. То есть я перешла на другие мессенджеры, я перестала пользоваться Skype. Да. Ну, вот такая личная история. Я надеюсь, в вашей жизни таких историй не случится. Но, тем не менее, даже все предпринятые меры безопасности не уберегли от такой вот э, неожиданной неприятности. Поэтому, если мы этими мерами не пользуемся, вероятность того, что такая ситуация может в нашей жизни произойти, существенно повышается. Поэтому предлагаю все-таки воспользоваться теми алгоритмами, воспользоваться теми рекомендациями, о которых я сегодня сказала. Да, ваша жизнь станет сложнее, наверное, но она станет по-моему, ложилась. Вот. Уважаемые организаторы, скажите, пожалуйста, что у нас и как происходит дальше. Дальше мы ждем в чат вопросы от наших слушателей. Я их буду озвучивать и будем на них отвечать. Дорогие друзья, участники, пожалуйста, пишите свои вопросы. Может быть, кто-то хочет что-то более конкретное спросить. Можно пока включить микрофон, и один человек может спрашивать, остальные да. писать, да, если остальные... есть вопросы. Да. Или все настолько понятно, Света изложила, что даже и вопросов нет? Но. Вот у нас была недавно такая история с покупкой авиабилетов, еще недавно это было актуально, да, когда Яндекс выдал по поиску достаточно известный ресурс, который продает билеты со скидкой, и мы, зайдя на него, выбрали рейс и ввели все данные, карты и так далее, но оказалось, что название сайта на одну букву отличалось от истинного ресурса вот насколько можно доверять поисковым системам что в топовой строке будет стоять именно тот сайт который является настоящим и как вообще понять когда система запрашивает данные что ты не находишься на фейковом сайте ну, на самом деле, интересная очень история. У меня буквально недавно произошла такая же история. Единственное, что она произошла не с сайтом, она произошла с почтой. Мне пришло письмо на почту о том, что на одной из бирж, да, которую я пользую, услугам, которые я пользуюсь, истек мой код, мой пароль доступа. Мне нужно было перейти на сайт биржи и создать новый пароль. Внимательность моя, да, я, причем а -а -а, логотип письма, все, то есть, при первом а, обозрении, да, а, складывалось ощущение, что это действительно письмо с этой биржи, вот. Но поскольку я была уверена, что я там недавно была и пароли недавно меняла, я внимательно адресу. Одна буква, вот абсолютно как вы рассказываете, да, и я заблокировала эту почту, эту, это, это, адрес этой почты, в которой пришло мне письмо, да, и так далее. То есть а на самом деле поисковики, конечно, какие-то меры безопасности предпринимают, да, но совершенно очевидно, что наша безопасность в наших руках. Вот, внимательно смотрим, да, особенно там, где вы собираетесь совершать службу. Внимательно смотрим название сайта. Не всегда система его может распознать. Вывести в топ сейчас, имея соответствующий бюджет, это вообще не проблема. И он будет присутствовать в поисковике на первом месте, как рекламная позиция. Вот. А, поэтому внимательно смотрим название. Ну, вот, прям да. Внимательно, потому что можно лично похоже по написанию, да? Английское Т, английское Л. Да? Если внимательно не присмотритесь, да, вот прям на автомате это все сделаете, даже не обратите на это внимания. То есть совершенствуются мошенники сейчас прям вот, прям колоссально. Мы за ними не успеваем. Какой алгоритм действий, если ты понял, что зарегистрировался на плохом сайте? А -а -а, тут же закрываем. Вот. Тут же этот сайт закрываем специалисты по информационному. Этот сайт закрыть все вкладки, где могут быть ваши персонажи. То есть, например, у вас открыто в браузере несколько вкладок. Да? Социальная сеть, электронная почта, возможно, интернет-банк. Да? То есть полностью выходите со всех вкладок, выходите. Да? Выходите из Фейсбука, выходите из электронных. Не закрываете вкладку. Я надеюсь, сейчас понятно объясняю, да? Понятно. А опция, выход, и... именно выйти, да? Выходите со всех вкладок, закрываете все вкладки, закрываете браузер, выключаете компьютер. И очистить это вот прям так... помогает? А, очистить историю, очистить кэш. Послушай, ну да? хорошо, а если, если это было с телефона, и... с мобильного? Ну и что, ну с телефона мобильного. Все те же опции присутствуют и в мобильном телефоне. Очистить историю, очистить кэш, да да, выйти из э, других. То есть телефоном фактически сейчас повторяет наш ноутбук, да, только в уменьшенном варианте. А, то есть все те же опции делаем mm -hmm. в телефоне. Перезагружаемся, mm -hmm. да, и э, так далее. Mm -hmm. Чистим все. То есть алгоритм полный вот, должен выглядеть, вот специалисты по информационной безопасности, и вот, кстати, моя история, мне именно такие рекомендации были даны, да, вот сделать. Почему, собственно говоря, возможно, я бы про них и не знала. На самом деле, да? Полный цикл, как все должно произойти. Понятно. Еще вопросы? Есть вопросы у кого-нибудь из наших присутствующих, друзья? У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, если вдруг вот попали в такую ситуацию, как Ирина попала, что зашли не на тот сайт и уже оплатили деньги там за билет или еще за что-то, и потом вдруг это выясняется, есть ли реальный шанс вернуть назад свои деньги или это уже бесполезно обращаться куда-либо? Ну, смотрите, на самом деле практически шансов очень мало, да, потому что этот ресурс, он создается на какой-то определенный сами понимаете, что, что именно в том виде, в котором он выпал Ирине, в котором она его заполнила, цикл жизни его может быть 24 часа. То есть через 24 часа не будет ни этого ресурса, ни этого доменного имени, вообще не будет интернета. Да? И если он был, само доменное имя и хостинг был зарегистрирован на территории другой страны, то это фактически вообще нереально ну, так что ничего не делать. Мне кажется, что нужно позвонить в банк, заблокировать платеж. Ну, позвонить, но это нужно было сделать прям очень быстро. Ну, очень быстро. Ну, есть же алгоритм действий, что, зачем нужно делать, если вы поняли, что вот прямо сейчас, что вы заплатили и ушел не туда. Или вообще ничего не делать, то есть не смысла. Можно я поделюсь своим опытом вот такой ситуации? Когда да. я отправила деньги, потом поняла, что не туда. Я тут же позвонила в банк, но операция уже была произведена. И как мне сказали служба, банковская служба безопасности, да. я на все кнопочки нажимала своей собственной рукой. То есть я эти деньги отправила сама. И то, что я отправила их не туда, куда я предполагала их направить, это мои, так сказать, личные половые трудности. Ну, смотрите, обязательное действие, обязательное действие, которое нужно сделать, да, это обезопасить свою банковскую карточку, да, потому что вы на этом ресурсе ввели данные карты, да, то есть в банк позвонить не для того, чтобы заблокировать транзакцию, да, скорее всего, это уже будет невозможно, да? в банк позвонить для того, чтобы заблокировать саму карту. И через некоторое время, например, ее разблокировать, если банк предоставляет эту услугу, или, может быть, придется оформлять новую карту. Да? То есть транзакцию, скорее всего, уже спять, 5, ну, маловероятно, через правоохранительные органы, да, заявление о мошенничестве. Через банк маловероятно. Да? Но обезопасить себя карту, данные карты своей, вот эту операцию нужно совершить. Банк звонит для этих целей, не для того, чтобы отменить транзакцию а для того, чтобы э, обезопасить карту Вы данные карты оставили на том ресурсе. Ну, нет, это не обязательно, потому что все операции, которые мы производим по своим картам, они же защищены. Там есть несколько степеней защиты для проведения банки, различного рода операций. Да, да. ну, просто не все банки на сегодняшний день вот это предоставляют. Да. Если есть вот, э, вот это да когда нужен код весь. Да, конечно тогда да. вот Но, к сожалению, у нас, по-моему, не все банки. Ну да, Я и есть управляю, вот поэтому... тема моментальных платежей даже. Там, где да, никакой да. степени защиты нет. Это моментальный платеж. Ты перечислил деньги, а дальше уже все. Время ушло, деньги ушли. Да. То есть карту есть смысл обезопасивать свою, вот звонком в банк. Вернуть деньги, ну, мне кажется, только через правоохранительные органы, и это... Никто не примет такое заявление, потому что действительно мы нажимали все кнопочки сами. Надо было читать внимательно. Ну, видите, у меня история со скайпом, я вообще ничего не нажимала, да? Но, но тем не менее. Но тем не менее. Вот. Значит, вы кого-то впустили в свой скайп? Ну, да. Я со своей стороны, да, экология поведения, да, я очень такой человек ответственный. Я посчитала, что это я не приняла с теми То есть, Несмотря на сложный пароль, я должна была сделать его еще сложнее. Да? То есть, виновата я. Ну, в конечном итоге все равно виновата я. Да? То есть, я не предприняла должных мер безопасности. А, ну, либо мы иногда принимаем в друзья не совсем знакомых нам людей. И, и, делимся, <связано> контакт... <связано> и, да. и делимся контактами в том числе. И, да. Мы же отправляем письма, иногда в наших письмах в шаблоне подписи стоит, стоит и адрес скайпа. Ну, во-первых, во в шаблоне в, шабл в подписи в письме а -а -а некоторые оставляют скайпы на своих сайтах, да, некоторые оставляют скайпы на своих да, в личных. Всегда нужно проверять, кто случится к вам в вконтакте. И, и, и чего он вообще этот контакт так у нас здесь есть вопрос да. навязчивое приглашение предложение по телефону как лучше ответить чтобы вот однозначно поняли что не надо у нас будет отдельная до да, вебинар по этому поводу да? Смотрите, наверное, личный опыт, да, потому что тут сложно что-то посоветовать на самом деле. Если какие-то рекомендации от тех, кто, например, в продажах, это больше, наверное, антипродажи, да, не продажи, а антипродажи, как, как, как избавиться от навязчивых предложений. Вот. Я, я отвечаю достаточно строго. И достаточно коротко, мне это неинтересно, и тут же называю отбой. Вот, то есть не связываться в разговор. Моя концепция – не связываться в разговор. То есть как только ты дал обратную связь, ввязался в коммуникацию, есть риск того, что тебя, ну, как бы раскрутят применяя простую терминологию, тебя раскрутят. То есть коротко, очень строго ну, сдерживаться. Да? Да? Мне да? это неинтересно. И главное положить, и главное положить трубку, <laughs> то есть нажать «отбой». Причем эти звонки я уже распознаю на уровне приветствия. То есть у меня уже прям встроенный такой алгоритм. Да, а, тут я, когда только человек мне говорит Здравствуйте! и следующее предложение, я уже понимаю, что мне нужно говорить, мне это не интересно. Ну, вот. да. Можно вопрос? Но мы про это поговорим отдельно. Да. Можно вопрос, скажите, пожалуйста, с точки зрения безопасности. Вот приходят на компьютер предложения, например, сделать подписку на там, например, Аваст, это такая программа, которая там защитит вас, ваш компьютер там три месяца, полгода, год и так далее. Насколько безопасно или небезопасно, как бы отвечать? Вот, ну, то есть дальше идти, заказывать эту программу? Нет, но Avast это достаточно э, серьезный сервер э, антивирусной защиты, да, то есть он входит в топ, и причем в топ по очень многим рекомендациям, э, там, то есть вот если речь идет именно про Avast, я сама пользуюсь Avastом, да, ну вот приходят, навязчиво защитите твой компьютер, продлите там подписку и так далее, и так далее. То есть это буквально, если раньше это было, например, там раз в три месяца или там еще, ну редко такие сообщения, то сейчас приходят очень часто такие сообщения и как бы так не знаю, что реагировать да, или действительно. Да? то просто отключите, то есть у вас, скорее всего, где-то стоит галочка уведомления, да, э, активировано, и поэтому они к вам приходят. Если вы эту галочку самостоятельно не нашли, да, то есть э, сложно в компьютере ее где-то найти, э, заходите на их сайт официальный, mm -hmm. ищите электронную почту техподдержки, и в техподдержке пишите, да, у меня почту, у меня в браузере, у меня просто на компьютере выходят уведомления от вашего сервиса. Пришлите и их отключить или пришлите мне простой алгоритм, чтобы я могла сделать Я по многим сервисам поступаю. То есть это просто нужно задаться целью и это сделать, чтобы они не сыпались к вам. То есть у вас, скорее всего, где-то стоит опция уведомления, или, или вот эти вот пуши уведомления где-то они подключены. Их просто нужно отключить. Просто подозрение вызывает то, что они, например, находят, например, ваших, ваши данные не защищены. И прямо вот по как бы, каким-то позициям. То есть вот, вот этот вот незащ... файл не защищен или так далее, так далее. То есть ну как бы, ну что, они все это видят, что у меня в компьютере происходит? Ну, воспринимать это как некий элемент маркетинга. Да понятно. Ну, просто если воспринимать это как некий элемент маркетинга и продаж, тогда сразу становится понятно. То есть если у вас не стоит на компьютере эта программа, да, то, совершенно очевидно, что, вот, то совершенно очевидно, что вот совершенно очевидно, что она не может какие-то вредоносные файлы у вас найти. Да? То есть, скорее всего, это просто маркетинг такой. Для того чтобы вас напугать, и как вначале я сказала, у испуганного человека всегда проще забрать деньги. Да. Окей, спасибо. А можно еще такой вопрос? Хорошо. Иногда приходится воспользоваться удаленным доступом, то есть, разрешать удаленный доступ к своему компьютеру. Насколько это опасно? Есть специальная, ну, то есть есть специальная программная... То есть, как правило, должны предлагать пользоваться этим ювером, да? Вот, и, ну, прям не всем, да, опять же делим, да, кому вы доверяете, кому вы не доверяете, да? то есть мне, например, ну, кто, вот из последних у меня тем ювером пользовался налоговая инспекция, да, когда мне устанавливают там что-то по налоговому декларированию, банк пользовался, когда мне ставили тоже что-то там связанное с интернет-банкингом для предпринимательской деятельности. Фонд социальной защиты. То есть вот эти, ну, эти организации не вызывают у меня сомнений. Да? Вот. Все остальные, ну, опять же, ну, это на личное усмотрение. Тут сложно сказать. Да? Сомневайтесь, не разрешается. Лучше скажите, давайте мне, я запишу подробно, что мне нужно сделать. Если у меня не получится, я вам еще раз напишу или еще раз перезвоню. Вот. Но не давать доступ. А они во, во время вот такого удаленного доступа могут э, сохранить какие-то персональные данные? Ну, смотрите, во-первых, э, когда кто-то удаленно работает через, э, ч, через э, этот сервис на вашем компьютере, желательно никуда не уходить. Ну, это понятно. Здесь, здесь возле компьютера. Вы же видите, э, если у вас да. открыт экран, вы видите все, что на экране происходит. Вы видите все, да. что делает этот человек удаленно, да? Как только он пошел в какие-то места а, подозрительные, ну, есть повод тут же отключить эту опцию и, собственно говоря, а, начать себя безопасно. Вот. Вы... За, за моей спиной, за моей спиной э, они ничего сделать не могут? Нет, конечно, вы на экране видите, то есть этот человек, он дублирует вас, да? То, что да. Вы... то есть вы это все видите. Вот, поэтому, ну и опять же, да, вопрос, кому доверять, кому не доверять. Mm -hmm, То спасибо. есть, если вам нужно что-то на компьютере подправить, и вы нашли какую-то первую ссылку программиста в интернете, да, и он просит у вас удаленное, ну, mm -hmm. наверное, нужно подумать, да. Конечно. Могу. А если это налоговая инспекция, ну, наверное, вероятность высокая, что ничего не произойдет. Спасибо. Ну и не уходить, потому что, ну, наша обеспеченность наоборот. Пару... Да, это не а, да. Далее удаленный спрос. А, у него же такие добрые глаза. Да. Разве не может обидеть да, ребенка? Да, То есть находиться в возле компьютера, смотреть, что же мы лепляться и проходим. Наша безопасность в наших руках, поверьте мне, в том числе. Еще какие-то вопросы? Включился микрофон. Если вопросов больше нет, то давайте поблагодарим Светлану. Светлана, спасибо большое. Мне было очень полезно и интересно. Вот. Я уверена, что всем остальным тоже. Мы будем благодарны за отзывы в соцсетях. Вот. Ну да. и встретимся через неделю. У нас будет следующая встреча. Все, все. Анонс будет на страничке в Фейсбуке. Личная финансовая безопасность. Адрес можно будет тоже в Фейсбуке найти. Спасибо большое. Всем пока. Всем хорошего да. вечера. До свидания. Спасибо, всего доброго. До свидания. До свидания.